Добрый день! Сегодня мы с вами рассмотрим установку подогрева руля на очень популярном автомобиле, как Toyota Land Cruiser Prado. Я вам сегодня расскажу, как устанавливается подогрев, из чего он состоит, какие нюансы и особенности для его подключения. Для начала нам необходимо снять руль. Для этого нам нужно сделать следующие вещи. Отсоединить заглушечку, открутить болтик, после этого демонтировать подушку, сняв с нее разъемы осоединить мешающие разъемы, открутить центральную гайку, которая держит руль, и демонтировать сам руль. После того, как сняли руль, нам необходимо будет разобрать еще вот эту часть рулевой колонки, достать улитку, через которую мы будем проводить питание для нашего подогрева. Для подключения подогрева нам потребуются некоторые элементы. Это элементы нагрева, блок, повышающий напряжение, Реле для подключения электрической части. Естественно, блок с предохранителями. И кнопка для включения подогрева, которую мы установим на кожухе рулевой колонки. Пока Максим там занимается подключением электрики, а мы в кожаном цеху, я вам сейчас расскажу, что мы будем делать с самим рулем. Элементы подогрева нам необходимо установить под кожаную обивку руля. Конкретно в этом случае мы будем делать поверх штатной кожи, но в обычном режиме мы снимаем штатную обивку, Устанавливаем элементы, сшиваем из новой натуральной кожи новый чехол, натягиваем его на руль и сшиваем обратно. подключением проводки мы практически закончили. Здесь у нас выведены провода для подключения кнопки. Блок также подключен, но еще не установлен, потому что нам нужно будет установить комфортную температуру. Но это надо будет сделать только после установки руля. В недостающие дорожки мы установили свои пинчики, к которым мы будем подключать сам руль вместе с подогревом. Элементы подогрева установлены, их практически не видно. Зона подогрева начинается отсюда проходит по всему ободу, заканчивается вот здесь. Вот этот кусочек обогреваться у нас не будет. А это у нас новый чехольчик, который мы сейчас натянем на обод, и останется его только заплести. Дальше мы его установим в машину, подключим и будем проверять. Элементы подогрева уже под кожей. Осталось нам только сделать шовчик красивенький, убрать складки и установить его в машину. Закончили установку подогрева. Кнопочку включения подогрева мы разместили на кожухе с левой стороны. При ее включении она светится красным цветом. Сам модуль подогрева мы установили внутри за панелью, надежно его зафиксировав. Установленный нами комплект абсолютно безопасен для проводки этого автомобиля. В среднем время на установку уходит порядка 6 часов. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях.